как заработать на реальной схеме заработка 30 тысяч рублей за 24 часа на моей схеме заработка используя всего лишь один сайт для заработка с вложениями на инвестициях либо можно зарабатывать деньги без вложений с помощью партнерской программы данную схему заработка я в очередной раз проверила и как вы можете видеть деньги мне поступили плюс 31 600 рублей данная схема заработка реально работает если вы хотите зарабатывать такие же деньги и если вам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 с помощью данного сайта для заработка на инвестициях можно иметь пассивный доход и зарабатывать как с вложениями, так и без вложений. С вложениями мы будем инвестировать свои личные деньги, а без вложений можно зарабатывать с помощью партнерской программы. Схема заработка с вложениями от 115% до 400% прибыли за 24 часа. Начисление прибыли от часа до 1 минуты. Схема заработка без вложений на партнерской программе. Партнерская программа 10 уровней в глубину. На главной странице сайта мы видим только 3 уровня. В личном кабинете вы можете прочитать подробнее 12%, 4%, 2%. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Также мы видим последние пополнения и последние выплаты с проекта. А зарабатывать с вложениями мы будем на 6 тарифных планах – от 115% до 400% прибыли за 24 часа. Начисление прибыли от часа до 1 минуты. Минимальная сумма вклада – 100 рублей. Друзья, проект совершенно новый, он работает 3 дня. Участников на данный момент 544 человека, проинвестировано более 900 тысяч рублей, выплачено более 300 тысяч также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы и с выплатами. И это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Ну а я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Как мы видим, в этом проекте я заработала всего 45 тысяч рублей. Друзья, давайте я перейду во вкладке «Партнеры». Как мы видим, в этом проекте я зарабатываю без вложений на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет почти 6 тысяч рублей. Ну а сейчас давайте я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю Кеви. Сумма для выплаты 31 600 рублей. Также вы видите мою предыдущую выплату с этого проекта. Проект платит. Статус у моей заявки «Успешно». Давайте я перейду в свой киви кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили. Плюс 31 600 рублей. Проект платит. Но и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление. Инвестировать я буду 20 тысяч рублей. Захожу я на четвертый трифтный план, то есть 200% за 24 часа. платежную систему я выбираю карты. Инвестирую я 20 тысяч рублей. Выбираю карту МИР. Ввожу свою почту. Друзья, сейчас 20 тысяч рублей я переведу по данным реквизитам. И мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, мой новый депозит на 20 тысяч рублей успешно создан. На этом я с вами прощаюсь. Так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи. Всем пока.